Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать вместе с вами нарядный бантик для торжественного случая. В готовом виде этот бантик имеет 11 сантиметров. Для работы я взяла атласную ленту и на весь бантик понадобится около 2 метров. Ленты. Ширина этой ленты 38 мм. Крепить бантик буду на зажим для волос, его длина 58 мм. Украшать бант буду бусинами, и их понадобится 114 штук. Диаметр этих бусин 4 мм. И еще нужны 7 полубусин. Диаметром 8 миллиметров. В работе я буду использовать иголку с ниткой. Клей момент гель. У вас может быть любой другой полимерный клей. Главное, чтобы он был прозрачным. А также клеевой пистолет и зажигалку. Ленту я поворачиваю к себе изнаночной стороной. Обрабатываю срез и складываю ленту треугольником. С противоположной стороны делаю еще один треугольник. Получается у нас большой треугольник. И вот его нужно сложить пополам. Выравниваю уголки сверху. Подминаю стороны. А внизу, у основания, эти уголки уже можно соединить ниткой. Теперь складываю следующий треугольник. Поднимаю его вверх. И здесь слежу за тем, чтобы лента внизу шла ровно. И еще один треугольничек. И вверху тоже слежу за тем, чтобы лента шла ровно. У основания прошиваю уголки уже два лепестка у меня теперь три и таким образом я делаю 11 лепестков лепестки уже готовы теперь ленту можно срезать и обрабатываю огнем. И здесь я просто стягиваю ниткой, завязывая ее на три узелка. Таким образом у меня получается фигура напоминающая круглую пирамиду это вершина а это основание пирамидки основание тоже нужно прошить ниткой и стянуть Вот что получается. Теперь я беру 4 лепестка и буду их теперь украшать бусинками. Завожу иголку с середины крайнего лепестка, вывожу на наружную сторону и к этой стороне наружной пришиваю одну бусинку. Таким образом я закрываю шов и одну бусинку пришиваю в середине лепестка тут же захватываю сторону следующего лепестка и пришиваю бусинку в центр и таким образом прошиваю все четыре лепестка Теперь я разворачиваю деталь наоборот и прошиваю иголкой, прохожу сквозь все бусины к началу. И еще раз пройдусь в обратном направлении для того, чтобы закрепить нитку. Узлов я здесь никаких не вяжу. А если там какой-то кончик нитки видно, его можно просто оплавить огнем. И теперь вторую группу из четырех лепестков я прошью бусинками. Точно так же закрываю наружный стежок. А узелок у меня прячется под бусиной. Вот уже все у меня прошито, и половинка банда имеет вот такой вид. Теперь я буду опускать вершину к основанию. Вот так сдавливать, сейчас покажу как это нужно. Центральный лепесточек раскрыть, и теперь я давлю на вершину, опускаю ее к основанию и деталь приобретает вот такой вид. Закреплю такое положение ниткой. Потом я иголочку вывожу вот в это место, которое вы видите, в уголок, где расходятся складки. И теперь я буду пришивать бусины. На первый ряд я беру 10 бусинок. И на самом кончике лепестка креплю этот ряд стежком золушки. Я так называю такой стежочек, который в принципе почти не видно. Вывожу иголку вдоль ребра, немножко правее первого ряда. И теперь набираю 8 бусин. Прикрепляю эту полоску опять же к центру. На следующий ряд тоже нужны 8 бусин. Опять завожу иголку в самое ребро сгиба и немножко левее вывожу. На этот ряд потребуется 6 бусин. Опять прикреплю уже немножко дальше от центра. И еще 6 бусин нужны для последнего ряда. Здесь опять делаю стежок золушки и иголку проведу сквозь все бусинки последнего ряда, чтобы выйти к центру иголкой. Но главное здесь не перетянуть нити этих рядов, чтобы лепесток не деформировался. А эти полоски с бусинами лежали свободно. Потом все это поправится и подклеится. Все будет красиво и ровно. Закрепляю нитку с нижней стороны банта. И теперь, используя клей момент гель, я приклею полубусину. Вот здесь в центре у меня перекроется все. Здесь я пальцами держу начало всех рядочек полосок. Они тоже закрепляются этим же клеем. И все полоски лежат ровно. На концах лепесточков приклеиваю Приклею по полу -бусинке. половина бантика готова а это вторая половина между собой половинки я склеиваю уже горячим клеем наношу клей на сгиб и теперь вот по бокам нужно пинцетом хорошо прижать чтобы клей хорошо схватился и бантик имел красивую форму. Зажим для волос я тоже обклеиваю лентой. У меня нет узкой ленты. Если у вас есть такого цвета репсовая лента шириной 9 мм, это можно сделать такой лентой. Будет хорошо. А если нет, то можно этой же лентой вот таким образом обклеить зажим. Это делаю для того, чтобы бант гарантированно держался на зажиме. Если приклеить просто на металл, то бантик, конечно же, со временем отвалится. А если клеить ленту на ленту, то будет держаться очень хорошо. Ну вот. Остается украсить центр бантика. Здесь я приклею в центре полубусинку. И заранее на нитку я собрала 8 бусин. Соединила это все в кольцо. Теперь нанесу клей. Здесь нужно очень аккуратно это делать. У меня вот тут чуть не упало это кольцо. Хорошо пинцетом держать. И вот теперь просто сверху я это все кладу. Поправляю и получается идеально ровный красивый цветочек. Все, бантик готов. Такой банк получился у меня. И обязательно получится у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!